Всем здорова, с вами Ренат, и вы на канале «Как заработать в интернете». Это первое видео мое на этом канале, и в данном видео я вам расскажу, как найти рекламодателя для вашего канала. К примеру, если у вас, ну, очень мало подписчиков, вы только начинающий канал, вы только развиваетесь, либо же, если вы уже достаточно серьезный канал, там у вас, ну, Достаточно много подписчиков и так далее. А, как же найти рекламодателя? Для этого нам нужен будет сайт Prolog.it. Ссылочка на данный сайт будет в описании под этим видео. А, кому интересно, регистрируйтесь и зарабатывайте на своих YouTube каналах. А мы сейчас переходим к гайду по сайту. А, вот так вот. Ну. Вы перешли по ссылке и здесь вы сразу видите, к примеру, две панели – это рекламодатели и видеоблогеры, две вот такие кнопки. А если вы рекламодатель, вы хотите продать рекламу блогерам, то вы кликайте рекламодатели, точнее рекламодателям, если вы видеоблогер, то кликайте видеоблогерам и мы переходим. Там будет регистрация, нужно будет указать почту, все по стандарту, там и другие а всякие критерии, это в принципе все есть делается, думаю, не стоит объяснять. Все, я кликнул видеоблогером, к примеру, а тут да, опять же Давайте я все-таки пройдусь быстро по регистрации, вдруг кто не поймет, или что-то в этом плане, вот логин придумать, электронную почту, пароль, повторить пароль, зарегистрироваться, и все. А, так, у меня уже есть аккаунт, естественно, а я вхожу. Roll GT это достаточно интересная биржа продажи рекламы в а, YouTube, естественно. А, так, все, мы прогружаемся, М -м, да. Там вы, естественно, войдете как видеоблогер, укажете свой канал, это вы, в принципе, все поймете, опять же. Вот, ну, к примеру, кликайте «Добавить канал», все, у вас тут будет, естественно, ваш канал. Вот мой канал основной по игре «Танки онлайн», там 62 тысячи подписчиков, и, в принципе, тут на Изи вообще рекламу продают, ребята. Точнее, вы продаете и другие ребята, которые сидят на этом сайте. Я на нем заработал, ну, если не соврать, где-то тысячи, наверное, четыре, три. Даже может больше. Сейчас мы, естественно, все проверим. В чем же заключается концепция данного сайта? Во-первых, вы должны создать прайс-лист. Кликаем на кнопку «Редактировать прайс-лист» и его, естественно, создаем. У меня он уже создан, я просто вам покажу. Кто не знает вдруг, то прайс-лист – это список рекламных услуг и цены. А, так вот, ребята, сайт нам уже предоставил Сам список рекламных услуг Он достаточно обширный, согласитесь а, И вам только нужно указать цену И тут будьте внимательными Цену указывайте Отталкиваясь от количества подписчиков От количества просмотров И, естественно, от аудитории К примеру, у меня аудитория По танкам онлайн 62 тысячи подписчиков в среднем Ну, 10 тысяч а, С лишним Просмотров. Конечно, бывает видос, который набирает 50 тысяч, а, который набирает даже 400 тысяч на моем канале, есть такие видосы, 500 и больше, но мы в среднем берем 10 тысяч, это 500 рублей. А, к примеру, кто-то купил у вас рекламу, за, опять же, в начале за 500 рублей а, Видос как каким-то образом, я действительно круто, что хайпанул а, Стрельнул, взорвался, набрал много просмотров Он, естественно, захочет видеть следующий раз купить А если следующий видос умудрился набрать, то вы вообще везунчик Так что это, на самом деле, очень интересная тема а, В начале у меня 500 рублей, это, в принципе, адекватно Если у вас, к примеру, 1000 подписчиков, то ставьте, ну, не знаю 25 вас рублей, около того, это еще зависит от просмотров, ребята. А, в середине видео. Вы спросите, а почему в середине видео реклама дороже, чем в начале? Иногда в начале встречается такой феномен, как а, рекламная слепота у некоторых, а, если, к примеру, их товар не особо-то заинтересовал и так далее, ну то, что вы рекламируете. Либо же канал чей-то, либо же другой сервис, сайт и так далее. А, так вот, либо же опять же сервис какой-то. ну а когда реклама в середине, она неожиданная Это такое, м -м -м. знаете, вы смотрите, например, видос, и тут реклама И вы невольно вникаете в нее Исходя из этой ситуации, реклама в середине а, намного выгоднее, нежели реклама, например, в начале а, Также в конце видео у меня 400 рублей, интеграция в видео, в принципе, не стоит объяснять Это, в принципе, не прямая реклама, а когда вы говорите о товаре и так далее видео а, 800 рублей стоит а далее лайк плюс комментарий у меня 1000 рублей, а на месяц добавление интересный канал 500 рублей, кстати вот это очень интересно, а на месяц 500 рублей, на три месяца это уже жопка, считается 1000 рублей, на год вообще 3000, и к примеру смотрит автор какого-то канала, который к примеру у меня хочет купить рекламу, он думает, хм, на месяц 500 рублей. На 3 месяца 1000 рублей, выгоднее купить на 3 месяца. Смотрят на год 3000, и шанс того, что купят на 3000 достаточно высокий. А, далее тут, ребята, аннотация. Аннотация, это ссылка на самом видосе, она стоит 100 рублей. В принципе, как и ссылка в описании. Заказной ролик 3500 рублей, это отдельный ролик на вашем канале. Далее идет а, рекламный видеоролик с бывающим. Подсказка, конкурс у меня в принципе тоже стоит 3500 как отдельный видос Там также идут лайк видео, комментарии, ссылка в описании и так далее Это в принципе все не так уж дорого Да, кликаем сохранить а, Все в принципе насчет прайса понятно Создаете его а, и так далее К примеру все, вы уже создали ваш прайс лист Вам нужно продать ваши рекламные услуги на этом заработать такие нормальные бабуленьки вы скажете Окей, а, мы переходим во вкладку поиск заданий, и здесь большое количество заданий в принципе, вот, видите, очень много заданий у меня немножко будет подтормаживать ребята, извиняюсь а, так, далее, к примеру, канал хочет заказать лайк, тут заметка блогер нужен будний день, окей пишем окей, все будет все будет все будет и, к примеру, даже пишем примерный приход опять же, примерный приход так, да, Примерный приход 100 подписчиков 100 подписчиков, да, вот такое Можно иногда чуть-чуть приврать, ребята а, Вам заплатят, бабульники Все отлично будет Ну, в принципе, тут понятно, что можно подавать заявки и так далее И как же, в принципе, сейчас все вот это проходит а, Тут есть ваши сделки Это на рассмотрении, к примеру Я подал две заявки на рассмотрении 17 у меня сделок Ожидает оплаты Это когда уже ребята а, они согласились И ожидают оплаты. Потом сами рекламодатели оплачивают Потом идет в процессе Вы выполняете Кликайте, что мол задание выполнено Указывайте ссылку на видос И так далее далее ну, Там, естественно, время нужно будет указывать Где был природ, к примеру ожидает проверки Проверка и завершенное Значит все На этом сайте невозможно обмануть рекламодателя А также рекламодатель не может обмануть вас Ребят, в принципе, на этом сайте реально заработать. А, ссылочка на этот сайт будет в описании под этим видео. А, обязательно регистрируйтесь, зарабатывайте бабуленький. А, да, я же обещал, что покажу, сколько я заработал. А, кликаем завершенный и тут вот на первой странице... А, Будет э, показана сумма, которую я тут заработал. Видите, 100 рублей, 50 рублей, 50 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 500 рублей, 100 рублей. Тут, в принципе, э, природы покупали. Ну, в принципе, как видите, да. А, опять же, на сайте реально заработать. А с вами был Ренат. Это был канал, как заработать в интернете. Всем пока!